Фух, наконец-то я приобрел себе самый крутой телефон в мире, iPhone 7 в черном матовом цвете. Однако это, скорее всего, неправда. Всем привет, и перед вами всего лишь старый, добрый, перепакованный iPhone 6 в новенький, классненький по-настоящему черный при черный корпус. Кто был подписан на мой канал еще с прошлого года, помнит, что я решил сделать забавный интерактив и установить новый корпус на свою шестерочку, в случае, если видос про опыт использования этого смартфона набирает 180 лайков. Изначально я хотел сделать этот ролик веселым, динамичным, при этом сказать, мол, с данной работой справиться в домашних условиях вообще не проблема, изи в современном сленге. Но, к сожалению, домашний ремонт не обладает таковыми свойствами, поэтому этот ролик является своего рода поучительной историей жизни. Присаживайтесь поудобнее, поехали! Еще в далеком 2013 я баловался с ремонтом iPhone 3GS, iPhone 4 и прочих телефончиков, кнопочных Nokia, например, поэтому голенький iPhone без лицевой панели, а именно экраны, я уже видел не один раз. Закупился, значит, я всеми нужными составляющими для ремонта, набором отверток, правда он скудный, но благо есть нормальные отвертки в домашнем арсенале инструментов, в общем, не беда. Далее это специальная магнитная подкладка, чтобы не запутаться где расположен какой-либо винтик и вот такая фиговина, с помощью которой можно извлечь батарейку, дабы приклеена она на, на особо рвущейся, мать его, ленты и само собой сам корпус. Открываю я инструкцию по разборке iPhone 6. Ссылка на нее, кстати, будет в описании. Если интересно, можете взглянуть. И наверное, надо было чуть посидеть на дорожку, но да ладно. Начинаем. С самого начала я легко справился с отсоединением экранного модуля, различных защитных экранчиков, с извлечением материнской платы и, кстати, чтобы вы понимали, материнка в айфоне, да и вообще в любой другой электронике, самое вкусное, но при этом самый дорогой компонент в устройстве. Замена мамки на айфоне, например, может обойтись в пол стоимости телефона на миллисекундочку, поэтому если вдруг соберетесь проводить домашний апгрейд своему iPhone или iPad, имейте в виду. Далее, следуя инструкции, нужно было выкрутить еще пару винтиков, отсоединить некоторые модули. Чуть ли не в самом начале необходимо было обесточить iPhone, отсоединив батарейку, а также не забыть извлечь симулоток. Вот так плавно и незаметно мы подобрались к извлечению батареи, одной из самых херовых частей ремонта. Первая полоска вышла у меня на изичах без особого труда. А вот вторая, прям-таки, знаете, как баба какая-то капризная на 8 марта. Рвалась, срывалась, и что только не делала. И вот тут-то я и воспользовался вот такой колбасой для нормального извлечения аккумулятора. Кстати, ссылки на проверенных продавцов, у которых я заказывал все эти приплоды для ремонта, я опять же оставлю в описании к этому ролику. В процессе извлечения батареи она у меня довольно-таки сильно погнулась и в дальнейшем после неудачного ремонта грелась тупо при просмотров даже роликов на ютубчике. Поэтому будьте предельно внимательны и аккуратны с данным гальваническим элементом. Затем я практически был у своей цели, оставалось снять Модуль камеры, модуль вспышки, клавиши блокировки, качельку регулировки громкости и шлейф с разъемом для зарядки, основным динамиком и так далее, расположенного в нижней части корпуса. Но фейл прилетел оттуда, откуда его даже не ждали. Оставалось по инструкции всего лишь 20 с лишним шажочков, как попался на мертво прикрученный болт, который не давал отсоединить модуль, объединяющий вспышку, микрофон основной камеры и кнопку Power. Провозился с этим болтиком я так минут 20-30, затем понял, что, к сожалению, телефон придется собирать обратно. В итоге, я чуть задел этот самый шлейф и у меня не работала на выходе кнопка блокировки, вспышка и вот это вот всякое такое. Все было бы очень плачевно, если бы месяц назад я бы не познакомился с ребятами из сервиса РЕМТАК, обратился к гендиректору Василию сразу же после неудачного ремонта, объяснил всю ситуацию и на следующий день мы договорились о встрече. А перед 8 марта в столице стоял еще и холод собачий, поэтому телефон такой хоп и благополучно отключился, а кнопка-то не работает, если бы я отогрел смартфон, ничего отдельного бы все равно не получилось. В общем, я нашел какой-то хостел, сказал там управляющим, что у меня сел телефон, и у них даже не было шнуров Lightning для подзарядки, и тогда я решил, что лучше напрямую позвонить сервис, а вось дадут перетереть Васей. В итоге мы встретились довольно весело и душевно поговорили на протяжении двух с половиной часового ремонта. Василий рассказал мне о том, что починка различной техники он занимается чуть-чуть не с детства, поэтому опыт в ремонте у него безусловно имеется. У сервиса есть небольшая команда, которая способна вытащить поломанные устройства практически из любой ситуации. Вот так, кстати, выглядел оригинальный пустынный корпус от iPhone 6, на такое даже, знаете, как-то смотреться немножечко жутковато что ли. В процессе установки в новый корпус качельки регулировки громкости, одна клавиша ну вот никак не хотела становиться ровненько и пряменько, а я ж перфекционист люблю, чтобы во всех вещах было все идеально. В итоге, новые клавиши, что для регулировки звука, что для блокировки смартфона, стали как родные. Результат – новый старый телефон с нормально работающей вспышкой, батареей и клавишей блокировки. Пожалуй, одни из самых крутых вещей в этом сервисе – скорость, качество выполненных работ, а также довольно низкие цены на весь ассортимент услуг. Огромное спасибо сервису и в частности респект Василию за действительно годное выполнение задачи. Еще и гарантия на месяц есть, но ну, вообще прям красота. Ссылочку на сайт сервиса ремтак я оставлю в описании и если у вас есть какие-либо неисправные гаджеты, можете смело обращаться именно к этим ребятам. Apple Finder рекомендует. В конце всей этой истории я получил не только старый телефон в новом перевоплощении, но и как положительный, так и негативный опыт в ремонте своего iPhone. Какой урок можно вынести из данного видео? Наверное, самый очевидный – не стараться самому ремонтировать какую-либо технику в домашних условиях. Да, поцарапался корпус, да, телефон уже не новый, хочется чего-то свежего, но одел тот же чехол красного или зеленого цвета, побам, ба новый смартфончик. Конечно, вас никто не отговаривает от домашнего ремонта iPhone, iPad, MacBook, но прежде всего подумайте, надо ли вам это все и какие последствия могут ждать у вас на выходе. Вы смотрели канал Apple Finder, я его ведущий Артем. До скорого. Пока.